Здравствуйте, меня зовут Елена Цыганок, руководитель агентства «Горящих путевок Турбанжур. На сегодняшний день, чтобы недалеко полететь с детками, ближайшая страна это будет Египет. Куда же полететь с детками? Шарм или Кургаду? Для тех, кто родители, кто хочет все-таки больше увидеть красоты Красного моря, коралловые риф, рифы и рыбки, то это, конечно же, Шарман-Шейх. Если вы же все же хотите, чтобы был песчаный фот моря и удобно было для ребенка, то, конечно же, тогда Кургада. Также советую рассмотреть такие курорты, как Макади-бэй и Сома-бэй. Это довольно-таки недалеко от Кругады, расположено 30-60 километров и с хорошими песчаными пляжами. Хочется напомнить всем мамам о том, насколько палящее солнце в Египте. И когда вы путешествуете с ребенком, обязательно в, обед... в обеденное время прячьтесь в тень, да, обязательно сильные крема от закара. Без панамки вообще советую да, никуда не выходить. Вот. И конечно же лучше, чтобы плечики были или прикрыты если вы не купаетесь в этот момент касательно питания особенно если вы едете самыми маленькими детками все переживают да все-таки есть специфика отдыха есть специфика страны по питанию также если детское питание в описании многих отелей вы увидите детское меню но сразу хочу вам сказать, что в их понимании это как раз картошка фри, гамбургер то есть не совсем то, чего хотят для, для наших маленьких малышей, но при этом всегда на завтраке вы сможете ребенку приготовить мюсли или покушать отварное яйцо в обед и вечером всегда можно найти рис, картофель без специй овощи, фрукты более подходящее для, для вас мясо и ту же рыбу на общем на общем столе просто нужно скажем да не просто смотреть что ничего нету подходящего а более детальнее осмотреть весь стол в египте это красное всеми нами любимое море и если вы планируете заходить с берега то обязательно чтобы у вас и у вашего ребенка была специальная обувь так как если наступите на ежа или поранитесь о корал, заживать будет очень долго что касательно анимации в Египте, как для взрослых, так и для детей. Конечно же, в сравнении с турецкими отелями здесь все намного проще, и мини-клубы есть, но э, я бы не сказала, что они как-то очень там занимаются детьми, их развлекают. Конечно, есть специальные, э, более специализированные отели на детских мини-клубах, но все же рассчитывайте на то, что будете больше отдыхать с ребенком, э, помимо э, таких вот развлечений, э, как в вечернее, так и в дневное время. На личном опыте наш ребенок побывал в Египте 6 раз, причем в разном составе, с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, со всеми вместе. И э, лететь или не лететь, да, для нас, конечно же, всегда э, это возможность побыть все вместе, всей семьей, папе, с мамой, с ребенком, насладиться отдыхом и пребыванием вместе, Поэтому, э, конечно же, лететь. Приходите в агентство турбанжуры. и мы вам поможем с выбором. Отдыхайте с огромным удовольствием.